Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и от Рэш. Отгадай загадку, какие сейчас самые популярные монстры в игровой индустрии. Правильно! Зомби! Мода на этих милых созданий уже прочно вошла в массовую культуру, поскольку, как известно, человек человеку волк, а зомби зомби зомби. Как раз о них мы сегодня и поговорим. Итак, твоему вниманию представляется Runner зомби after me, слэшер Ну на так run and gun и RPG слэшер twin blades. В первой в очереди зомби с after me. Разработчики данной игры, недолго думая, решили не заморачиваться поиском оригинальных идей и скрестили раннер вместе с зомби, а в итоге мы получили посредственный с непонятно зачем вставленными зомби. Дохляки представляют собой очередную преграду от которой необходимо уворачиваться, и не более того, даже возможность стрельбы на ходу нагоняет тоску, ведь зомби в играх для того и существуют, чтобы мочить их пачками, а здесь этого нет, и это печально. Но с этим отлично справляется кровавый слэшер раннер Nunatuck Run'n'Gun. Игра является продолжением недавно вышедшего аркадного шутера так повествующего о похождениях четырех убойных монашек, которые борются со злом. С оружием наперевес святые сестры по ходу игры отстреливают чудовищное порождение своей падши во грехах сестры. Так же как и первая часть Run and Gun является совершенно отвезной игрой с оригинальной эдакой тарантиновской атмосферой и динамичным геймплеем. Выбрав одну из героин, ты сможешь отправиться в головокружительный забег сквозь темные миры, попутно очищая их от легиона нечисти, вроде оборотней зомби и вампиров. Стоит отметить, что каждый из персонажей обладает своими уникальными навыками и оружием. Которые ты сможешь прокачать по ходу игры а вообще, сексуальные монашки, противостоящие монстрам, это довольно-таки интересная и приятная идея, решили разработчики нашего последнего гостя. В RPG-слэшере Twin Blades тебе предстоит взять под управление няшную сестру Анжелику, чтобы очистить ее город и окрестности от полчищ восставших из могил зомби. Изначально в арсенале нашей леди будет только коса для красочной рубки врагов и пистолет, работающий на энергии маны. Со временем оружие и показатели самой Анжелики можно будет прокачать такими полезными перками, как поджигание или заморозка Замечу, что улучшение создает Настоятель монастыря Отец Рикардо И делает он это не за монетки Как во всех нормальных играх А за сердца убитых зомби Зачем они ему? Загадка есть он их что ли? Кроме того, Twin Blades порадует тебя сочной рисованной графикой в духе аниме, сражениями с огромными боссами, да и фигурное шинкование безмозглых зомбаков тоже принесет немало веселья. Но не стоит недооценивать врага. По ходу игры местная нежить берет пример у своих коллег из Plants vs Zombies и обзаводится головными уборами, вроде кастрюль и сковородок. Что тут скажешь, эволюция не стоит на месте, даже у зомби. На этом все, если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся. Подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я трэш. До новых встреч!